меня закрыли в номере, Карина поехала на какую-то, блядь, экскурсию, сука, мои эти лекарства забрала, блядь, оставила, блядь, мне хуй в жопе, так скажем, э -э ну я могу выйти из номера, там, пожрать, блядь, но пиздец, как бы, мне, мне так весело, что аж гру грустно, блядь, вот так вот, так вот хорошо, что аж плохо, ёпта, как в песне было у этих, блядь у югов, нахуй. Извините за мои сиськи, бля, я все-таки уже старый пидор. Блять, проебал третий браслет, сука. 150 долларов стоит эта хуйня. Если я не найду сейчас свой старый, 150 долларов, просто считай, вот, грамм кекса премиального просто считай, вот, выкинул, блядь, этим пидорасом. это гоня вам, нахуй. Просто, блядь, гоня вам, нахуй. Простите, что долго не был Зато, блядь, мне сотку подарили, пта, блядь Я в школе играл вот в эту залупу, блядь Мне подарили сотку, нахуй, ебанутые, ебанутый, блядь Чё за люди, блядь, здесь, я не знаю Так-то город за ебаным за зашел. Продавщица, подхожу просто, говорю Зенекс, она такая, окей Пишет мне цену, я говорю, блядь, ребят Может я мудак, может я что то не понимаю, блядь может, тут они прикалываются. Она мне пишет 106 долларов за десятку. Сука, 106 долларов за десятку. Это, это блядь, в Москве так не шут блядь. Или я не знаю, может, она подумала, я тысячу хочу, блядь. Но я не знаю. Здесь это все развито, вся эта фармацевтика. И такие прайсы, блядь, нездоровые. Но она спросила, ты типа, бы у тебя есть это, блядь, как она называется. Perception. Perception, или как это называется Тут, Ну, в переводе означает э, Направление, рецепт а У меня его, естественно, нету нихуя Какой рецепт, Я, блядь, в чужой стране нахожусь, блядь С рецептами, блядь Приехал отдыхать, еще набрал с собой Кучу рецептов, блядь, и пиздец Ну, это ёбнутое, блядь Просто вот местечко интересное Погода охуительная Очень жарко, очень пиздато Мои жиры горят, блядь Просто, блядь, ну, настолько, блядь, странно, блядь. Я еще ногу натер, у меня такая хуя на ноге, пацаны. Я понимаю, вы сейчас начнете там угорать, это, ваши эти пидорские шутки начнутся, но у меня какая-то хуйня на ноге вот этой, меня это заботит, вот, что это за хуйня? Мать говорит гангрена, я говорю, мам, ты что, ебанулась, что ли? Как гангрена-то, может мне голову сразу, может и повесится здесь, блядь, на альпинистском оборудовании, блядь. Это полный пиздец, короче, полный, полный, полный аху и пиздец. Вот такие вот, друзья, дела. Блядь, Конор, Конор блядь. Конором порешаем вопрос. Поговорим, блядь. Е-бой. Ола, амиго. Янконс, с нами темные боги, успех не избежал. Ола, амиго. Ну че ты, в Барселону когда? Да че, еб ты, я сальватруча расхуярил пизду и ебал он, <laughs> нахуй. Жестко. С они, нормально они всё. мне голову. Да они так пошутили. Ну, они ну, пошутили, но я в рот такие шутки ебал. Бля. Ну, можно с казахами приехать разобраться, в принципе. Да ни один казах сюда не приедет. Мне кажется, здесь казаки ходят, бля. Ходят, Бля, братан, ты не представляешь, здесь такие исполнения. За, э, может, о отпиздили? Ну, старина, что я, у, у, усатых копченых не узнаю? Ну, может, они в масках были. Ну, может быть, это синица, бля, с кальмаром? Ну, кстати, вполне возможно. Я решили был, не... такие, купили билеты такие, знаешь, типа, ща мы его наебашим. Ему пизда, блядь. Че, как вообще дела ты? Старый, некому позвонить, звоню тебе, блядь. Ты меня не любишь, я знаю, а я вот тебе звоню, я тебя люблю. <свечусь> а, вон, нормально. Что такое? Да все нормально, нормально, слышно. Не слышно, пусть А слышно. я что говорю? Я говорю, тебе звоню, старина. Я знаю, что ты меня не очень любишь. А я тебе звоню, как мудак, да ебываюсь. Да не Люблю. Ну, что люблю, блядь. Так, а как ветлу сказать, что я пидор, так ты мастер. Думаешь? Да, мне все Виталик сказал. Какой Виталик? Подожди, Витлз? а у вас. Ой, фу, блядь, Валик, Валик. Вали. Вадик? Валик. А это кто такой? А, Дунул? Yeah. Не, <соценно> и не придумал. Вряд ли, мне кажется, он придумал, потому что Ветл с ним не общается уже два года. Бля, прикинь, мне позавчера э -э -э -э, Валентин написал, э бля, я не помню до слова, но он не насчет там всякой хуйни. Думал. Он что-то насчет рекламы, бля, я хуел, честно я Думал или Да, думал, я хуел, честно. А что с ним я, вообще? Я о нем, да он у меня ВКонтакте, блядь, но я о нем забыл уже. Даже. Я его, да о нем все он, забыли, как бы Ветов Он, он, тут, он вот как взлет, я царицына, уех, он как старицы на я уехал, он у, пропал с моих радаров, блядь. И тут такой хуяк, привет, пошел, там сведешь ли трек может сольник готовит но у меня не знаю гонфлат какой-то получается ну бля а это кстати что я? лучше бы я с тобой сюда поехал ну поехали, а что? давай в Испании сядем, я вот в пятницу полетаю у меня с шенгеном проблемы не знаю, сейчас я решил а что у тебя с шенгеном? у меня долги были, я их оплатил и вот думаю они ли были виной Потому что все документы у меня охуенные. Я Слушай, работаю, да, да, я... возможно, да, что в этом проблема долги. Но мне попил. говорили, что задолженность не, не причина. Но, блядь, в нашей стране все причины, ебать. Поэтому хуй знает. Ну, кстати, некоторым не выдают даже за штрафы. У меня вот, короче, товарищи есть. Ну, ну, я тебе говорю. За у него, эту, короче, штрафов было. На 27, на 27 или 28к. Ну, короче, его развернули просто, и все, нахуй, говорит. Я а до 30, сейчас до 30к, по-моему, можно ездить. Ну вот, короче, такая ситуация была вот сколько два года назад. А, нет, два года назад было 10 тысяч. А, да? Так, я да, просто не в курсах, сейчас... у меня эта машина не, нет. не не, не, не, я, не я, я за этой хуйню слежу, ты че. Че там, слушай, это, два вопроса, короче. Я свободен, я вернулся, вернулся в рэп, можно писать треки. Я тебе, скинул, я тебе скинул Вы два... Но, братан, это нужно встретиться, короче, и записать, понял? Мы можем встретиться на студии, я не буду называть ее название, там нам сделают красиво, но мы должны сделать еще лучше, то есть текста должны быть не вот это, хуй за, за хуй, твоя сперма... На а моем вот моем. Такой, послушай, смотри. Там, сейчас... там лирика, сука, Лил Пип должен вернуться, Братан, смотри, заплатить. какой Лил Пип смотри сюда, слушай, новый проект, короче, с One я нашел себе напарника, цени. Мы я вот знаю, так... братан, ты общаешься с, с этими нормальными ниггерами? С ними, с ними? А не вот не они сейчас будут на треке, послушай, послушай, короче, тут без ниггеров, тут я, короче, ему чел. Давай. Ты велел хватит? Бро, yeah. давай я тебе подтяну с шоу для какой-нибудь ты что умеешь, подскажу. Ч говоришь? Смотри, ты фитнес-тренер, ты типа, может быть, где-нибудь зал снимем, ты типа будешь. Меня а-ля тренировать качать а, э, ну, для да? моей передачи, потому что он иди, идеи дохуя, но надо такие сочные, чтобы везде рэпер участвовал. Ну, блять, и пиар, ну, давайте, давайте я потренирую. Хорошо. Поиздевайся надо мной, там этот, потом там, типа, кросфит, там отжимания там вся Спаринг можно, можно сдунул, Дунулом. Не, там. не, спарринг в конце обязательно ради этого лям соберем. ёпта Сделаем спальню, ты мне там заебашь, что я такой. Да не, братан, я, я как биомирный. Я. я еще в конце заплачу, и все это миллион минимум. Я бы во хотел хотел бы, короче, это наоборот, чтобы меня побили пару рэперов. Типа, может, дай позовем кого-нибудь еще рэпера, типа, чтобы меня ну, тоже. Старый, убили. я не думаю, что тебя кто-то собирается вообще бить. Бля. А если тебя кто-то хочет избить, ты мне скажу, я его с ним поговорю и тебя никто не будет бить. Поверь мне, ну ладно. Не, я тебе я надеюсь, серьезно что будет, говорю, я, На, я, у, у нас все-таки связи, связи за 15 лет появились, блядь. Думаешь, появились? Не, не думаю, а знаю, братан, знаю, серьезно, и грузины, и даги, и, блядь, пизда, там, пизда. Кстати, вон, вон пацаны написали, что ты знаешь о рестлинге, что-то черные кроссовки, конверс, кстати, вот этот трек, я это, я даже пинг... Говно заказал. полное, блядь. Не, не, не, не, не, не. Ты... вот надо такой, вот такой трек... Ты мне стебешь, вот я, я понимаю, я понимаю, хороший степень, качественный. Но, блядь, качественный стерина, за эти кроссовки, сука, ну ты издеваешься, что Да не, хороший трек. Да мы их за пять а вот... минут записали, какие пизду, пиздук. Раз, вот такие раз, треки, помнишь? Нази вый. Називей жесткий, да. Не, братан, ну ее нахуй губа горит, бля. Ра губы, я того рот ебал. С меня уже Которые? два браслета сняли, прикинь. Я не могу алкоголь брать здесь. Я вообще. Я здесь как а... лох хожу, блядь. А почему, почему? сняли? Ну вот из-за этой хуеты, что была, блядь. Ну, потасовка, блядь. Потасовка. Прикинь, и мне говорят, мы вам даем билет детский. Я говорю, чего, блядь, но на... но на алкоголик. Короче, я подхожу на три бар, а мне говорят, типа, мы не можем тебе кроме воды нихуя налить. Я говорю, Хуя. мужики, мужики, говорю, вот вам бабки, блядь, сделайте нормально водяры, нахуй from russia, people from russia in your country, motherfucking, блядь, shit, ёпта я уж не стал их там депута мадре, пе-путу, там в эти гадские слова говорить депута мадре я... смотри, вот сколько мне оставила Карина ну, и, нормально, чё, 500 что, рублей во-первых, 500 рублей здесь примут в трех местах, возможно, и то, и то блядь, я на них, блядь, банку пива куплю а вот, а вторая купюра меня больше всего интересует. Вот это вот, блядь. Сколько там? Один-то? Пять. Пять? Да. А что? Я... А не знаю, чтобы я подрочил, наверное, в нее, блять. Охуеть. Не, я, возможно, думаю, может, она закрутила, ее дала пятерку, чтобы я, типа, взял где-то кексы и через эту пятерку хуярил. Но мое, мое мнение просто, она уехала на экскурсию, сука, будила меня утром. А я не поехал, потому что, говорю, я вчера этого, короче, прозрака нахуярился так, что прозрел, блядь, отвечаю. Ты на сколько вообще поехал-то? На две недели, я скоро приеду. Нормально. Да а хули нормально, братан. Вот, блядь. Честно скажу, лучше бы с тобой поехал, мы бы здесь жгли, огни ты, ты бы похудел бы килограм. Похудел килограмм. бы, да, вот я хотел сказать, я похудел бы. Ты да. бы а может быть и нет. Тут пища такая, очень такая жирноватая. Ну, они любят. Люди... А что, кстати, что они там как вообще это? Нормально там все? Ну как нравится? Ну, типа, как как люди, типа, нормальные челы там? Бля, то же самое, что в Доминикане все он амиго, бро. Я иду, дую косяк, мне француженка подходит, it's marijuana, я говорю, yes. Она такая берет, я ей оставил. Думаю, ну нормально, мне-то что, жалко, что, ебта. Хуеть, нормально. Не, не, ну чисто что, был бы я в Амстердаме, старина, ты бы сам представляешь. А что это, я, кстати, собираюсь, я сейчас это еще вот, ну, я кататься, короче собираюсь кататься, типа, по Европе, вот сейчас в Испанию сначала, в Барселону, потом, думаю, в Берлин, типа, в феврале съездить. Хочу бля, еще бля, тоже, вот, у, у меня скататься. в соседнем номере врач с Берлина, да? э, и я с ним договорился, э, он, он мне швы будет снимать с головы, во-первых. В натуре? Э, да, ну, бля, прикинь, 2500, ёпте, я, я, меня в госпиталь везут и говорят 2500. Долларов, типа? Да, это, ну, а бля, это пиздец, за 6 швов, 6 швов, я я говорю, да идите нахуй. Что я, за в, в, в итоге мне на следующий день за 300, зашел ну, пришел доктор домой сюда, ага. за, зашился, промыл, дал лекарства, эти, ну, там, да, ан антибиотики такие, короче, а такой, ну, потому что болит, блядь, место это. Ну, да, блядь, дерьмо, жестко, место, блядь, очень блядское место, но самый прикол, то, что он э, нитками, как будто Ксанекс написал, сука, я так ржал за этой хуйней, думаю, блядь, он либо прикололся, либо я не знаю, блядь, ну, реально, ганый. Да, yeah, короче, нормально. Ты слушаешься, короче, там. А да что это? Давай попробуем. Не знаю, вот мне скучно, епта, вы же сейчас с тобой бы вышли, здесь Жиганули бы, ебало, кому-нибудь раскрошили бы. Можно в это? Ты, да, короче, в это, границу, границу перебеги там в США. Может, это? Попроси политубежище. А разговаривали про это уже, братан. Тут уже через. Тут рядом Гондурас. Ага. Они, они пиздуют в Мексику, и через ага. Мексику границу. Пытаются бежать вот эту пустыню в Америку. Ну no да, понял, да да Это пиздец, там на самом деле, бля, в Америке, там же Трамп же открыл, типа, беженцам якобы, ну, вход, а потом отказался от этого. Он, ну, сейчас, поэтому... он сейчас, короче, хочет, да, он сейчас закрыл там все. Ему Йо, не нравится. да нет, он, он мутит воду, да и в пизду, не о политике разговор. Мы рэперы, нахуй нам о политике пиздец. Вообще похуй, да. Мне понравилось то, что я, блядь, утром проснулся, Карина ушла, а мои лекарства, их нету, ёпта. Она украла, короче, да, их опять? Ну, куда-то, да, я ищу, как мудак, блядь. Ты какому приезжаешь, ты нет, сюда могу? Знаешь что, зачем лекарства прятать, блядь? Мне на полгода врач прописал антидепрессанты, там, и транки, и хуянки, ну... там, блядь, ну, целый набор, блядь, Плюс еще гиптрал для печени, чтобы она как бы жила нормально, блядь. Ага. А Карине как бы наркотики, наркотики. Хули говорю, мы вообще сюда приехали, епта, блядь, на пальму смотреть, на этих, блядь, ебаных сомбреро, ебан. Я... Жарко, я... кстати, там, нет? А? Жарко там. Бля, братан, ну, честно, не знаю, как тебе передать, но я думаю, тридцатник. Бля, неплохо, красиво, красиво, бля, тоже хочу, сука, на юг. Не-не, это, короче... это, это хуёвый видок, на самом деле, с другой стороны отеля, там еще круче. Тут, короче, э, это просто это море какое-то, я забыл, как называется. А с той стороны, короче, ну, с другой, там это Карибский бассейн, там, блядь, волны, там люди катаются на этих, блядь, как они, ну, с, не сноуборд, блядь, это, по воде, короче, понял, да, на это хуйня. Ну да, я помню водная тема эта, короче. Да-да, как она там хуй с ней, короче. Бля. Короче, скутеры эти, как вот, это как это, блядь, не сноубордом, блядь. А? Камбоджа? Серфинг, Серфинг. да, на серфе. Да, а. Хуярят пиздец, там я я бы расшибся наху, они там ебашут пизда. Что. Серебряный серфер. Кожаные олень, ебтя. Жестко. Че, сишки куришь, что ли, опять? Нервы, блять, братан, нервы, ты не представляешь, блядь, сука, сколько нервов. У меня еще мать день рождения, еще поздравлю я ее поздравил, но еще поздравлю разок. А то я ее как-то поздравил, она мне позвонила, я просто там вообще в вигудях, блять, хуйню ей какую-то нес. Она, она такая говорит, ну хоть бы с днем рождения поздравил, сынок. Жестко, жестко, жестко. Представляешь, у меня в голове такая хуйня, ебать, сегодня же 21-я. Я понял, да, да, да. да. Вот такой вот я ублюдок, блядь, получается. А, а чё там? Этот, тебе не помог врач, я смотрю, да? Ты по поводу. По поводу этого, который ты лежал там, ну, Не, бро, это же... Не-не-не-не. Я, я миру знаю свою ничего. Это Мексика, для интереса. Ну, где, да я я еще, где я понял. Где я ещё попробую диазопам мексиканский? Где я попробую Зенокс? Где ну, я попробую... -то, только в Мексике... Ну, естественно. А в Мексике я, блядь, второй раз вряд ли буду. Более... А чё, почему? Да потому Может... что с этим человеком, с которым я вот приехал, он мне вчера там слезы там такие у магазина были, уже врачу жалко стало, он мне скидку даже сделал, ёпта, там, скидку. Ах... Зато видишь, он скидку сделал. Не, это пиздец, так она еще дырку сделала и куда-то высыпала половину. Ну, то есть, блядь, она издевается надо мной, как, блядь, пизду. Я вот один был, даже, знаешь, вот, такой вот как мудак сижу, потом оделся, там плавки, хуявки, да, и чаечки, и попиздил на пляж, куча пляжей, блядь. И плаваю, и там делаю чухую, там воняет, блядь, всем чем можно. Везде пакетики, это, зиплоки валяются, всякая хуйня, епта. Тут экстази охуенно говорят, но мне это не интересно. Жестко. А там что, кстати, мусы как вообще? музыка мусы мусы мусора а, здороваются но как говорят если с ними дерзить то они отвезут в отделение а так да. они на, на улыбке нормально <coughs> к этим к, ну, к туристам относится тем более как бы лояльно но ну, я тут с пивом хожу блядь, по улице по, блядь, по центру города не, мусора улыбаются показывают, что я этот пиво, понял, нашел. Вот эти вот как в Америке здоровые бутылки, блядь, там 175, блядь. А, я понял, понял, стеклянные да. Стеклянные такие. Вот. Хожу, блядь, они, они ржут, типа, ну нихуя себе. Они вроде, наверное, может быть, с одной просто